Всем привет! С вами Алексей Федорцов и сегодняшний видеоурок о том, каким образом собрать базу из справочника Дубль Для чего она необходима? необходима для того, чтобы ее использовать в таргетированной рекламе, в контекстной рекламе. И также для составления, составления аудитории look-like. Если она качественная, конечно. Есть несколько вариантов э, парсинга, есть онлайн парсеры, есть парсеры в качестве программ, которые устанавливаются на компьютер, и те, и те я использовал. Рекомендую вам использовать онлайн парсер, потому что они более удобны, не требуют установки программного обеспечения, у них фиксированный платеж за определенное количество выгруженных контактов. Посмотрим на примере онлайн-парсера parselonline.ru. Можете его найти в поиске легко. Какая у нас задача? Задача в этой выгрузке найти контакты, максимально возможные это телефонные номера, ссылки на соцсети, имейлы, для того чтобы в последующем использовать их в рекламе. Также для холодного обзора, рассылок и добавления в Telegram чаты, чаты WhatsApp, эти данные тоже годятся. Это один из способов привлечения аудитории, который мы будем рассматривать. Далее. В этом примере а, рассмотрим парсинг организаций, которые занимаются или могут заниматься производством антисептиков. В данный момент нам интересна именно эта аудитория. Для начала нам нужна именно Россия. А, обращу внимание, что есть а, разделы онлайн-парсеры. Здесь он, кстати, в этом сервисе не доработает и работает коряво. То есть там невозможно выбрать а, Россию, невозможно выбрать а, нишу. Поэтому... Рекомендую использовать базу, хотя, она бле... хотя обновление последнего у нее было в ноябре 2019 года, тем не менее она может быть актуальна на... для нас. Естественно, необходимо подобрать парсер, который наиболее вам полезен, если вам нужно полное собрание организаций по текущий момент, вам нужна именно актуальная база на данный момент. Также в интернете вы можете скачать много вариантов баз, единственное, что они могут быть устаревшими. Так, выбираем Россию. Профессиональную химию мы уже спасли, поэтому буду брать промышленные химии и химическое сырье. После этого необходимо сделать отметки предприятий C-mail. И подприятие с мобильными телефонами, телефонами, которые нам, в принципе, и нужны. По филиалам ограничивать не будем. Нажимаем подготовить базу. Сила компании, компании SMS, компании с телефонами. Стоимость 70 рублей. Вполне себе приемлемая цена. Что нам необходимо сделать? Это всего лишь указать свой адрес. на который поступит база после парсинга. Так, двигаемся дальше. Нажимаем скачать базу. У нас перекидывает на робокассу, Соглашаемся и оплачиваем удобным нам способом. Идет процесс авторизации и подтверждения. Так, отлично, заказ сформирован, нам предлагают скачать в двух версиях. Ну, выберем XLSX файл. Сейчас скачаем его, загрузим и посмотрим, что получилось. Нажимаем «Сохранить». Файл для просмотра. Ну, вот, такой файл получился. Позиции у нас по выгрузке вышло 5 с лишним тысяч, почти 6. Есть все данные, которые нам необходимы. Номера телефонов, имейлы ссылки на сайты и соцсети. Таким образом, мы можем использовать их по максимуму. На этом все.